Всем привет, друзья! Я играю в Castle Story. Продолжаем играть в режим конквест. Продолжаю я здесь. Э, пытаюсь добраться вот до этого товарища. А отсюда не получится его достать. А сюда мне не залезть никак. Не получается никогда до него добраться. Он все спавнит и спавнит э, мобов. Единственный вариант срубить вот этот лес. Поставить здесь катапульту и катапультой попробовать. Выбить. Но, как мне кажется, это бред. Не успел туда запрыгнуть. Можешь сюда залезть? Никак не может залезть. Есть вот такой вариант. Вырубить вот это дерево. Но для этого мне придется отправить одного кого-то. А вот, у меня еще ребята тут возродились. Тогда знаешь, что мне нужно? Все, у меня максимум она возродилась. 15 из 15, да? Мне нужно сделать еще пару. Пару брони, бронированных этих костюмов. Блин, он меня сейчас забьет его. Отойди, отойди, Отойди, говорю. Да беги. Они под ним сломали. Они сломали под ним землю. Все. Минус. Минус босс. <с> О нет. Мы потеряли босса. Беда. Беда хилка не справляется. А я не смогу сделать-то, у меня Брингстоуна нету, да? Так, Брингстоун можно вот здесь собирать. Кто свободен? А вот эти товарищи, раз они у меня без толку стоят. Смотри, как он там держится еще. Кто-то срубил это дерево уже? Давай вот эти руби. Интересно, сюда смогу уже пройти? О, я могу пройти. Мне нужно убить вот этого чувака. Блин, он быстрее меня убьет. Никак, да? А так он меня постреляет. Беги! Стоит. Сейчас он подкопает вниз, и у меня эти все свалятся тоже. Ух ты, как они копают, смотри. Нереально надо от этих деревьев избавляться. Камни всякие летают. Так, походу... А, это, наверное, желтое, это все от предыдущего. Так, а ну бегом отсюда. Если жить хотим. А ты что стоишь там? Стоит, прохлаждается. Отбегай. Вот он там наплодил их. А, лес у меня не идут пилить, потому что я там на Бринстон максимум сделал. Mm -hmm. Мне кажется, я быстрее бы этот кристалл отхватил, отжал. Там кто-то, кстати, бегает. Где-то на карте здесь был. Я быстрее бы тот кристалл отжал, чем вот с этим сейчас расправлюсь. Больше потерь будет сейчас с ним. Сейчас он ко мне проберется сюда. можно его оставить в покое но у меня здесь останется лучник, которого сейчас убьют прибегает рубит одно дерево и убегают. это долгая история все я оставляю этого лучника и мы идем дальше идем дальше мне нужна трава все пошло не по плану мне нужна трава делаем еще пару лучников как минимум мечников а Бринстон, на не уже накопали да отлично Тогда мне нужно еще железо и магы Слушай, а мага-то они доделали ну-ка иди сюда будешь мага о босс здорово к нам босс вернулся босс врубай хилку и бегом сюда к нашим товарищам так а вы двое вы двое сюда лучника я здесь оставлю поэтому рубить мы здесь уже не будем Придется с случникам попрощаться. Зря я его туда загнал. Так, все сюда к этому кристаллу. Тогда. Босс тоже к этому кристаллу. Честно говоря, я видел, вот здесь вот земли не было. И долбили камень. Я думал, они уже могут вылезти. Могут вылезти и отбить у меня этот кристалл. Но они не могут вылезти. Копаются долго и упорно там. И я этим самым только хуже сделал. Я потерял людей. Потерял людей, я дал им тут Этому возможность наплодить еще монстров Каменных человечков Так У меня два мечника осталось, я не знаю Как я справлюсь Конечно у меня две хилки Давай вырываемся Прям сюда тогда Лучше воде, здесь деревья защитят, если что. О, наплодили они там. Лучше я снизу пошел тогда на них. Маги, маги, сюда быстрее, маги. Да тебе че, отдельное приглашение надо, что ли? Смотри, они отошли. Они отошли от кристаллов, стреляющие это. Все, уходим. Уходим отсюда, все сюда. Отсюда, все сюда. Я просто не ожидал, что они отойдут от кристаллов, потому как они до этого не отходили от них. Так, все сюда. Сюда говорю. Все пошло не по плану. Сейчас он мне варды вынесет. Блин, да что ты. Маги. Ё-моё. Да. Нехило они мне тут вынесли еще копаются. но ну, все, этот лучник сейчас упадет у меня. Там прям целая банда. Банда там копателей. Так. Перевооружаемся. Короче говоря. Два мечника есть. и а пока сюда. Лучники все сюда. Сколько у меня их? 5 штук осталось. Плохо. Очень плохо. Так, траву так кто-нибудь копает? Или все за Брингстоуном бегают? Кстати, Брингстоун, уже опасно за ним бегать туда. Хотя, почему опасно? А, опасно, потому что они уже кристалл отжимают. Все-таки они вылезли оттуда. Отжимают кристалл. все-таки надо было под него закопать фиолетовую варду. И я предлагаю не терять времени, пока они не отжали а, еще один кристалл, сходить к ним туда, вынести их оттуда. Тем, что у меня осталось... Так, маги. Здесь, ух ты, ко мне еще гости бегут. Так, максимум, максимум мне нужно воинов. Ладно, давай ложи сюда и сюда. Так, ты, ты, ты, -ты стой. Убираем этот режим, когда, чтобы они не ползали еле-еле. И врываемся просто туда. Но маги все равно медленно будут идти. Не понял, как это? Этот кристалл не захвачен? Они видно, все пробегали мимо него, чтобы захватить тот кристалл. Ага, значит захватываем этот кристалл обратно. Лучники, как всегда, вперед всех бегут, а маги с хилками сзади всех встают. Если наставить здесь варды, правда, что захватить этот кристалл и наставить здесь вардов, я даже не буду здесь это все культурно делать, типа, чтобы красивее все такое. Так, угу. Ну давай, пока так. Давай, пока так, а варды-то есть у меня? <соргут> Авардов у меня нету. Есть немножко брингстоуна. Так что давай мы, наверное, варды еще закажем. камней и на базе тут немножко убавилось их. Зато у меня куча камней. Ладно. Сделаем по-другому. Сделаем тогда вот так вот. да говорит дундук. а сколько у меня 15 человек три работника только да они долго будут таскать не будем на них отвлекаться тогда так Второй раз такую же ошибку совершаю. Может обойти лучше все-таки. Внизу. Просто здесь очень опасно. Если большие подойдут, ударят, можно сюда улететь. Здесь все-таки это дальше. Я, я успею здесь обосноваться. Надеюсь, по крайней мере, что успею. Ага. Решили вокруг. Нет уж, давай здесь. Им не охота вот здесь этот путь бежать, чтобы вот здесь по лабиринту бродить. Они решили вот так обойти сюда. Такая змейка бежит. Ну да, эта штука и для меня плохо тоже. Негативно. Но пользовать от нее больше. Так, строят, да? Пускай строят. И опять туда бегут. Слушай, я не успел оттуда уйти. Так они туда бегут снова. Обратно. Все-таки надо вот этих товарищей выбить отсюда, иначе они мне здесь дел на дворят. Захватили. В прошлый раз они здесь просто пробегали, в этот раз захватили. Они сейчас пойдут дальше. И все, один, один стреляющий, который свалился сюда вниз, он столько дел здесь наделал. Как они вообще здесь выбрались, непонятно. Э, стоит там, дурачок. к одному броню выбили, да? Ну ничего, вроде как, две хилки должны справиться. Кто-то тут на меня нападает, походу, где-то. Или копают опять. А, они здесь все в туннеле роются. А, вот они где забираются. Я просмотрю, здесь вроде как не могут они забраться. Они вот здесь прокопались. Варды есть у меня? Так, где у меня база? Одна варда. Одна мало. Стой, стой, стой, стой. Сюда, сюда все. Вот когда им делаешь, чтобы они могли бегать, они начинают фигней страдать. Мне этого оттуда выбить, не знаю. Или пожертвовать просто лучниками. Пока не разобьют. Друг друга не могут достать. О, мой достает, а он нет. Отлично. Ну, это долгая история. Если я сюда встану, он будет доставать, Да. А, он пока на этого отвлекся. Тогда все сюда и все максимально. Все максимально. Тогда на большого накинулись. Я говорю максимально все. Эй, слышишь меня? Даже решил зайти. О, все, выбили мы этого монстра отсюда. Осталось добить вот этих двоих. Так. Пойдем, наверное, прям туда добьем их. А, хилка, хилка, хилка, сюда хилка быстрее. Судя по всему, кристалл у меня здесь не принесли еще, потому как у меня не захватываться этот кристалл то есть варду фиолетового не принесли. Так. Минус один. И вот этого еще. Уничтожить. Зачем ты туда пошел? Низу надо до него добираться. Говорит. А тут еще. А нет это пропадают. Кристаллики. Это, кстати, он пропадает тут. Так, пока бился, стемнел. Наконец-то я их вынес. О! Мы это сделали. Ребята, поздравьте меня. Наконец-то добрался я до этого стреляющего. И, кстати говоря, без потери, да, вроде как? Так. Ну что ж друзья, всем кто смотрел спасибо, понравилось видео, ставьте лайки. подписывайтесь на канал, увидимся в следующих сериях, всем пока.